И снова здравствуйте. Я рад, что вы на моем канале, потому что, мало ли что, может быть, сегодня у нас бы не было возможности вот даже встретиться. Но все еще есть. Я уже делал выпуск про фейки, про информационные атаки, про кризис, про биржи, про то, как сохранить или не потерять деньги. Я сделал очень много разных выпусков. Сегодня будет один из самых коротких выпусков на моем канале. Сегодня я хочу поговорить о мире. Ты пользуй лун, Я -я -я. чтобы не загореться заживо в этом аду. Сейчас больше нет информации, есть только мнения, много разных мнений, от радикальных призывающих к убийству до депрессивных призывающих к тому, что надо забиться в ракушку и сидеть там и не высовываться. Есть разные мнения, информации больше нет. Поэтому в зависимости от того, к какому мнению вы собираетесь присоединиться, такую информацию вы и собираете. Путин реализует то, о чем предупреждал нас, по крайней мере, последние 15 лет. Мы его игнорировали, и он, наконец, перешел к делу. Мы объявляем о введении новых санкций, ограничении экспорта в Россию. Это серьезно скажется на российской экономике. В критической ситуации людям свойственно найти тех, чье мнение совпадает с твоим. Если у этих людей совпадает мнение с моим, вот я с ними тусуюсь, я э, чувствую себя в безопасности. Смотри, сколько людей, у которых мнение такое же, как у меня. Вот. При этом я вообще не читаю другие мнения, мне наплевать. Это встроенная психологическая защита в человека, иначе он разрушается. Очень много сейчас мнений эмоциональных и очень радикальных. Взвешенных мнений практически нет. Очень, очень горячие мнения, призывающие к чему угодно, к смертоносному и разрушительному. И тогда то, что говорит, например, президент Казахстана Такаев, о том, что нужно обязательно переговоры и так далее, даже это начинает восприниматься в штыки, потому что все требуют, нет, ты скажи конкретно, ты за кого, за белых, за красных, ты за кого? Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. А я настоятельно поясняю вам, что таких мнений сейчас должно быть больше мнений, призывающих к тому, что важно войти в согласительный процесс, в разговоры, в переговоры и так далее. Это важнее сейчас, чем любое другое присоединение к какому-то радикальному мнению. Это важно. Сколько раз это говорить про врагов? люди ищут поддержку, но вместе с тем они ищут и врагов. Ты со мной не согласен, ты мой враг. Доходит до того, что отец говорит сыну, таких, как ты, надо расстреливать. Ну, что это такое? Мы куда идем? Семьи разваливаются, мы переносим войну внутрь себя, нас разрывает внутри. Если вы чувствуете, что вам хочется кого-то прибить, придушить, покарать, заколоть, закопать, это значит, что вы присоединились сейчас к какому-то хреновому источнику. Отключите этот источник! Нормальный, здоровый человек смерти своим близким желать не может, смерти другим людям желать не может, опомнитесь, опомнитесь, остановите эти высказывания. И я предвижу сейчас много диванных аналитиков спросит меня, а ты-то Рыбаков с кем? Ты за кого? За кого конкретно? Вот как его задают сейчас такие вопросы, так и Рыбакову задают и так далее. Я вам так скажу, мы находимся уже в такой точке сейчас, что это уже не важно. Это абсолютно не важно, важно только одно. Вот чего ты хочешь, то и получишь. Хочешь войну, получишь войну. Хочешь мира, будет мир. Хочешь быть богатым и здоровым? Будет так. Хочешь убивать людей, то вокруг все погрузится во мрак смертоубийства. И тебя в результате тоже убьют, запомни об этом. Вот чего ты хочешь, то ищешь, то и случится. Я Игорь Рыбаков, я хочу мира. Я хочу мира на Донбассе, я хочу мира в Украине, я хочу мира во всем мире, я хочу мира в каждой нашей семье. Я хочу мира. И к чему я вас каждого призываю? Убрать ненависть из своей жизни. Сейчас очень многим людям нужна помощь, и в общем-то мы спасемся только одним способом, помогая других людям, мы помогаем себе, нам, обществу спастись. Поэтому, кого-то избили на улице, помогите ему, защитите его помогите каждому, кто нуждается. Сейчас общество взаимной поддержки и сотрудничества — это единственное, что у нас осталось, чтобы мы окончательно не разрушили то, что у нас пока еще все же есть. Еще раз, помогайте друг другу, уберите ненависть, нам нужен мир, и мы его можем сделать только своими руками и вместе. Я в огне, ум поглотил мой разум, я в огне,